Друзья, всем привет, наконец-то у нас видео про закономерность Сейчас мы с вами все повторим Добавим какие-то новые фишки Я вам дам папку готовую Со скриншотами, с правилами Сейчас я вам все объясню Давайте начинать Итак, давайте для начала рассмотрим саму закономерность Здесь я торговал в режиме онлайн Сейчас я просто комментирую Но я буду сейчас на графике кое-что рисовать Вы это все увидите Возможно здесь многие не знают про эту закономерность Поэтому сейчас мы с вами все еще раз повторим Смотрите, здесь я захожу на повышение до 30 минут И сейчас я буду рисовать суть моего захода Что я здесь увидел Во-первых, это уровень поддержки На часовом тайфрейме Я рассчитываю здесь на коррекцию Далее, перехожу на минуты тайфрейм Что я вижу здесь Это у нас импульс Далее мы видим, что цена зашла в скопление Образовался такой небольшой коридорчик И происходит еще один импульс До уровня поддержки После этого скопления Запомните наличие этих движений Это и есть наша закономерность Она отрабатывается коррекцией Примерно до половины нашего скопления Процент успешных сделок по этой закономерности Если правильно заходить Очень-очень высок Сейчас мы с вами разберем все нюансы, все правила Я вам покажу скриншоты Примеры ошибок и так далее Захожу я по закономерности всегда До конца следующей 5-минутной свечи если кто-то не понимает суть времени экспирации, то, опять же, я потом это объясню. Давайте дождемся конца сделочки. Остается 10 секунд. Видим, что в конце происходит сильный импульс вверх, ровно до половины нашего скопления. Сделочка у нас заходит в плюс. И еще раз для повторения я нарисую логику движений. Мы здесь видим импульс сильный от локального уровня. Далее скопление. Образовался небольшой коридорчик, в котором цена ходила в каком-то диапазоне. Далее происходит такой же по размеру импульс до уровня поддержки. Обратите внимание, что скопление образовалось ровно перед сильным уровнем. Перед сильным уровнем поддержки. И мы видим, что от этого уровня поддержки произошел сильный импульс ровно до половины нашего скопления. Итак, теперь смотрим на сами ситуации. Подготовил я для вас 33 скриншота. Я здесь полностью обозначил ситуации, импульсы, скопления, уровни, чтобы вам все было максимально понятно. Давайте, во-первых, откроем правила. Правила придумал не я, но один очень хороший человек, который посмотрел мои видео и на основе видео написал вот это вот все. Я в принципе с этим согласен. Ну, во-первых, что нужно сделать перед закономерностью? Конечно же, посмотреть экономический календарь на случай важных новостей, потому что любой новостной фон может испортить нам весь анализ. Нужны хорошие рыночные движения. Ну, это мы с вами все сейчас разберем. Саму закономерность, импульсы нужно смотреть на минутном тайфрейме. Итак, давайте рассмотрим скриншоты. Вот наши закономерности. Правила и действия вы можете потом сами почитать. Сейчас я все и объясню своими словами. Смотрим. Во-первых, что нам нужно найти перед отработкой этой закономерности. Давайте я возьму вот такой вот цвет. Это, во-первых, импульс до скопления и само скопление. Это нужно найти перед заходом на эту закономерность. Обратите внимание, что импульс должен быть от Какого-либо локального уровня К примеру, здесь движение идет С самого-самого низа Но импульс я посчитал только от локального уровня Это делается для того, чтобы Потом определить импульс, который будет Уже после скопления А после скопления происходит импульс Примерно такого же размера, как первый импульс Итак, вот вы нашли импульс И скопление, далее вам нужно Посмотреть на часовой таймфрейм, чтобы найти Сильный глобальный уровень Глобальный уровень повысит ваш процент проходимости Желательно также, чтобы уровень был необъяснен Объемным, а цена отскакивала примерно от одинаковой котировки Давайте я объясню, что я имею в виду Допустим, мы видим вот такую вот ситуацию Ну вот, грубо говоря, наши свечи Здесь я рисую тени Вот раз тень, два тень, три тень, четыре тень Вот и Если мы здесь нарисуем уровень, то он у нас будет объемным Уровень рисуется через тело и через тень свечи Вот так вот Видим, что уровень объемный. Такой уровень для закономерности не очень подходит. Какой же уровень нужно искать? Нам нужно, чтобы цена отскакивала примерно от одной котировки. Чтобы разница была минимальной. Вот, это тот уровень, который нам нужен. Видим, что он не объемный. Вот от таких уровней закономерность будет срабатывать Намного-намного лучше Давайте не будем застыгрываться на одном скриншоте Перейдем дальше Вот, на этом скриншоте есть и отработка закономерности И все импульсы Итак, нашли мы импульс Нашли мы локальный уровень, от которого произошел импульс Далее мы ожидаем выхода из скопления И мы помним, что импульс после выхода из скопления Должен быть примерно равен импульсу до скопления Именно на основе этого подбирается точка входа. Также, естественно, мы смотрим на уровень сверху. И как только цена подошла к уровню, мы с вами заходим. Можно также дождаться каких-то подтверждений. Это затухание и небольшое движение вниз. Но обычно после выхода из коробки, когда цена натыкается на уровень, происходит сразу же сильный импульс. Поэтому здесь нужно быть внимательным, чтобы не упустить момент. Рекомендуемое время экспирации до конца следующей 5-минутной свечи. Давайте это тоже разберем сейчас Допустим, вот идет наша закономерность Импульс, далее скопление Потом опять же импульс И вот здесь нам нужно заходить На какое время экспирации? Если мы посмотрим на 5 минут тайфрейм То это будет выглядеть примерно вот так вот Здесь наше скопление Здесь импульс Вот импульс происходит на этой свече До конца этой свечи Остается, допустим, 3 минуты То есть вы смотрите на 5 минуты тайфрейма Вот у вас там время тикает Что до конца какой-то свечи остается какое-то время У вас остается 3 минуты, естественно И заходим мы до конца следующей 5-минутной свечи К 3 минутам жизни нашей свечи, на которую мы зашли Мы прибавляем 5 минут жизни следующей свечи Получается 8 минут Но на самом деле легче просто зайти по времени экспирации до конца следующей пяти минутки По времени экспирации это выглядит вот так вот Здесь у нас, допустим, 12.25 Ну, 12.28, да, допустим И заходим мы на 12.35 До конца, опять же, следующей пяти минутки Надеюсь, это понятно, потому что со временем экспирации было много вопросов а Здесь мы видим идеальный пример Опять же, импульс от локального уровня Далее, скопление Далее импульс вверх до сильного глобального уровня и отработка ровно до половины нашего скопления. Это идеальная закономерность. Еще один очень важный факт. Эта закономерность служит коррекции от уровня в большинстве случаев. То есть, когда она отработает, она может спокойно пойти вверх и закрыть вас в минус, если вы ошибетесь со временем экспирации. Поэтому здесь будьте внимательны. Также, ребят, если кто-то не знает, что такое импульс, давайте разберем вот на этом примере. Импульсы — это уверенные свечи, которые больше по размеру предыдущих. Примерно так я вам это объясню. Допустим, вот у нас идет движение, здесь импульсов нету. После этого движения происходит сильный импульс. Вот это уже импульс. То есть свечи на импульсе по размеру превышают свечи, которые были вне импульсивного движения. Вот у нас импульс, вот импульс, вот импульс, вот импульсы. Надеюсь, это тоже понятно. Плавного движения быть не должно. Давайте разберем то, что я имею в виду. К примеру, вот здесь вот. Здесь у нас идет плавное движение без импульсов. Следовательно, это незакономерность. Хоть она и зашла в плюс. А почему она зашла в плюс? Потому что скопление перед уровнем всегда указывает на коррекцию. А импульсы подтверждают силу нашей коррекции. Если импульсов нет то коррекция будет намного слабже. Вот вам еще один пример. Здесь нет никаких импульсов. Это у нас ошибка. Закономерность тоже, конечно, отработала, но это не закономерность. Это ошибка. А также смотрите еще одну ситуацию. Здесь случай немножко другой, но это тоже можно считать за эту закономерность. То есть мы видим, что происходит импульс вверх, сильный, до уровня. Далее цена немножко откатывается и только потом входит в скопление. То есть в обычных ситуациях цена идет, делает импульс, потом входит скопление, потом совершает еще один импульс. Здесь ситуация вот такая вот. Цена делает импульс, натыкается на уровень, далее откатывается, заходит в скопление и происходит опять же импульс. Это тоже считается за закономерность. Здесь импульс после скопления нужно рассматривать по импульсу. До скопления, но импульс это должен быть до уровня. Закономерность работала по своему потенциалу ровно до половины скопления. Теперь давайте рассмотрим все ошибки на видео, потому что ошибки в ошибках я там ничего не написал. Здесь, я думаю, ошибка понятна. Здесь нет у нас импульса до скопления. Поэтому это не считается закономерностью. Идем дальше. Здесь у нас также нет импульса до скопления. Видим не очень такие большие свечи. Поэтому это тоже не считается за закономерность. Хоть сделки заходят в плюс. Я не говорю, что эти ситуации плохие. Это просто не считается за закономерность, который, о которой мы с вами сейчас говорим. Здесь, смотрите, здесь нету импульсов уже после скопления. Поэтому коррекция произошла немножко слабенькой. И я получил здесь минус. Причем очень странный. А смотрите, вот еще один факт, о котором я вам не сказал. Если импульс... После скопления слишком сильный То есть намного превышает Импульс до скопления, то здесь заходить Уже опасно. Здесь Смотрите, где я обозначил уровень Вот здесь вот Находился наш основной глобальный уровень Но также был локальный уровень Еще и вот здесь, вот, от которого я решил зайти Это была моя ошибка Но я перекрылся уже От глобального. То есть обязательно Ориентируйтесь на более масштабные Уровни Здесь в принципе вообще ничего нету не знаю, что я здесь отметил. Здесь нет никакой закономерности. Поэтому тоже ошибка. Здесь опять же нету импульсов до скопления. Поэтому тоже ошибка. Здесь в принципе то же самое. Нету импульсов. И обратите внимание, какой сильный импульс произошел после скопления. Вот если мы видим такую штуку, то заходить нельзя. Это уже немножко неадекватные движения. Здесь у нас нет импульсов до и после тоже ошибка здесь закономерности вообще я не вижу но ситуация смотрите как сильно отработала то есть не путайте ребят закономерность с обычными движениями цены здесь у нас нет импульсов до скопления. И есть сильный, слишком сильный импульс после скопления, неадекватный. А, ребят, закономерность определяется именно по наличию движений, то есть а, не по шаблонной схожести. Нам обязательно нужен импульс, обязательно, потом скопление, а потом импульс. Второй импульс должен быть по размеру такой же, как предыдущий. Рынок может изобразить похожую по шаблонности ситуацию, но здесь не будет импульсов. Просто обычное уверенное движение вниз – Здесь у нас скопление. Потом, опять же, обычное уверенное движение вниз, но не импульсивное. Ситуация, в принципе, будет похожей, но это не закономерность. Нам нужны обязательно два сильных импульса. Итак, ребят, надеюсь, вы все поняли. Если не все, то под видео я оставлю ссылочки на все видео с этой закономерностью. И на саму папку. Папку, которую мы только что смотрели, я вам даю в открытый доступ